один второго поколения. Цвет темно-синий, классный, глубокий цвет. Сделано следующим образом. Комбинированный вариант. Серо-коричневая, серая середина, с черная бока и, соответственно, отстрочка, специальная нитка там, светло-серая. Установка. Машина сложная, особенно задний ряд установки. Но к нему мы еще вернемся, что касается первого ряда значит здесь пришили при установке обязательно при установке обязательно пришили чтобы повторяла топографию значит отличительной особенностью является то что чехлы одевается через подголовник передний так как он несъемный и потому крепление будет также здесь сверху ну, далее такие нюансы как для трансформации подголовника ну вот такая вот история что касается первого рядом помимо этого был сделан еще подлокотник в один цвет в один цвет и далее второй ряд второй ряд установка обязательно еще раз абсенсирую внимание да первый ряд еще у нас идет с а, со столиками мы же столики здесь снимали внизу карманы обязательно сделали но место не ставятся а далее второй ряд второй ряд сидение состоит из двух частей значит далее обязательно подлокотник в рабочем ситуации то есть можно пользоваться значит такие моменты как и зафиксы должны быть обязательно отработаны реми безопасности, далее под безопасности, здесь тоже такой узел, тяжелый что называется, все это трансформируется, все снимается. Вот такой краткий обзор Volkswagen Tiguan второго поколения. Всем удачи!